Я потерял мысль по пути. И поэтому дело не в том, ну, с кем ты спишь, что ты хочешь, для кого ты стараешься, что ну ты хочешь. Да. Дело в том, каким ты хочешь сам быть внутри этого всего. Ну, как бы я хочу быть... Но, а на, это, не вопрос, деле, а это, я... это не вопрос, это не вопрос, это ты утверждение.